Здравствуйте. Я, честно говоря, в Ух Сижу, ты, какая роспись а шикарная. Роспись. Да, это роспись судьи у нас такая. М? -м? Буква Z? Чё, <Че>, серьезно? Что? Нет, <как paperwork> не шутим же. Это просто, соответственно, по-моему, это не я. Не <как> двигайтесь.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 Где? На лбу могу себе нарисовать галочку. Кому? Себе. Себе? За крючку поставить. Не, мы натягивать не будем. Здравствуйте, Ирина Петровна. Я просто на ваш канал подписался. Не надо из меня делать, а место встречи изменить нельзя. Так, и что? Когда будет готово? Так, давайте я сейчас сам скажу. Что? У вас времени Он нет, занят. я сам скажу. Он сейчас занят. Свободиться? Что там?